В Кыргызстане стартовала электронная запись в школы. Национальный банк разрешил Камбанку продавать слитки. Ростсельхознадзор обнаружил свинину в халяльной колбасе из Кыргызстана. Мишкейки в парке Антумак установили камеры видеонаблюдения с распознаванием лиц. Кыргызстанский борец Роман Ким взял бронзу чемпионата Азии. В Кыргызстане началась электронная запись детей в первый класс. Об этом в ходе пресс-конференции в агентство Хабар сообщила заместитель министра образования и науки Кыргызстана Токтоби Башимбаева. По ее словам, электронный прием в школу будет проходить два этапа. Первый этап продлится с 10 апреля по 25 июня по месту юридического жительства. Второй этап регистрации, независимо от места жительства, начнется с 26 июня и завершится 31 августа. Нацбанк выдал разрешение Камбанку на операции с мирными слитками, как сообщает финансовый регулятор решение правления Национального банка 5 апреля 2023 года. Акционерное общества Финанс-Кредитбанк было выдано разрешение на право проведения операций на личные и безналичные формы с драгоценными металлами в виде афинированных мирных слитков, имитируемых Национальным банком. Халяльной колбасе, которую экспортируют из Кыргызстана в Россию, обнаружили ДНК свинины. По данным ведомства, Россельхознадзор считает недостаточный подход компетентных органов Кыргызстана к осуществлению ветеринарного надзора в республике при экспорте продукции животноводства в Россию. Служба фиксирует нарушения предоставляемых страной гарантий соответствия кыргызского продовольствия требованиям и нормам АЭС. В свою очередь в компании Тойбос в ответ на заявление Россельхознадзору и, учитывая обеспокоенность Кыргызстана, сообщили, что никогда не использовали свинину в колбасах никогда не использовали мясо животных, забитых не по шариату. В парке Антымак установились 6 камер видеонаблюдения с распознаванием лиц. По данным ведомства, за фиксацией правонарушений следит УВД Бишкека с помощью VPN-канала на круглосуточной основе. Уточняется, что ранее через спонсорские средства в крупных торговых точках района были установлены более 15 камер видеонаблюдения. Член сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе Роман Ким завоевал бронзу на чемпионате Азии в Астане. Ким выступал в весовой категории до 130 килограммов. в турнире по греко-римской борьбе и стартовал 1,8 финала. Кыргызстанец провел три схватки, в дух одержал победы и занял итоговое третье место.